В этом видео вы узнаете, как живет команда от шторма до шторма и от земли до земли. Где-то в Южном Атлантическом океане между мысом Горн и мысом Доброй Надежды. И такая ли это романтика? Два месяца моря под парусом. После жестокого шторма из предыдущего фильма целый месяц мы жили в таких погодных условиях. То шторм, то штиль может на один день прийти. Но мы очень вымотались. И мы... А в предвкушении остановки у самого одинокого острова в мире, у Тристан-де-Куния, вот проводили эти последние дни. Мы постараемся там остановиться около него, но вот только сможем ли высадиться? Смотрите видео! Идем в Южный океан вместе с нами! 60, пару как ваши ощущения? Есть вообще. Когда-то я думала, что нет ничего романтичнее, чем оказаться в море под парусом месяца этак на 4. Но на самом деле к этой романтике моря начинаешь относиться по-другому, стоит в ней надолго застрять. Дискомфорта в океанской жизни очень много. Начиная от того, что все летает по салону, заканчивая невозможностью нормально приготовить еду. не проехать, не пройти. Ну, а что касается первых трех дней после выхода в океан, то морская болезнь сводит на нет любые представления романтики. Камера не передает ни крен, ни качку, и на видео непонятно, что это океан. И кажется, такое себе испытание, лежишь, читаешь книгу, а на самом деле довольно сильно качает, и всем, кроме капитана, тошно. Что, Настенька, читаешь? Достаешь-ка? Нет, пока что. Ну, я боюсь, я до него скоро доберусь, и это мне не очень понравится. Шторм это вообще не романтика. Это ожидание, работа, это терпение. Никто никогда не хочет попасть в шторм. Эээ, в этом нет драйва. Шторм просто нужно пережить как стихийное бедствие, максимально от него уклонившись. Да. 45,6. 45,8, 47,4, 47,8, 45,9. В общем, вот так и живем. Надоело, устали. Если вам нравится оскорбать землю от подушки, тогда. Ладно, сегодня проснулась. Ну-ка, расскажи, как ты проснулась. Я проснулась из-за грохота и увидела, ну, когда папа включил свет, что рядом со мной лежит земля, прям крошки земли. Это просто шляпница многострадальная с Алихандр, Вот с этой полки, которая сегодня ночью все была полная. Вон туда полетели. Вон туда за Настей. Вот туда в проход, вот где куча постелей с кубканной лежит. Ну да, ну, наматывать. Вот лежала, лазина подушка, она любишься. там спала мирным сном. Короче, земля и на голову посыпала. Вот идем 23 узла, 25, вот иногда. Шикарная погода. Вообще. Ну ладно, двадцать восемь узлов, но все равно багш так идем шикарно. Ладно, ты рада, что мы в тепло уходим? Нет. Почему? Мы же не в жару. Представляешь, отклеим все вот эти вот клеенки, и конденсат перестанет течь через какое-то время. Ну я в жару не хочу, я хочу остаться в климате, как в Южной Африке будет. Mm -hmm. После Австралии мы уже в тропике настоящий жаре. Но это через год только будет. Как ваше ощущение? Санчес? Раньше скользко лоск... скольбились? Да. Наконец-то можно готовить божечки мои. А нет, мечта бомжа. Нет, почему? Очень вкусная, смотри, вон рагу овощное. Я туда еще Валентин добавила, остренькая стала. В общем, сегодня вполне себе полноценный обеденный перекус. Баклажаны с перцами, кабачками и луком. Жареный омлетик. Совершенно чудесно. Я даже сейчас чай попью на этой радужной ночь. А у нас Вместе кукуруза есть. Вот посмотрите, такой тоже не лайфхак, конечно, но как готовить вот здесь. Сегодня я омлет мешала вот в такой же скороварке, поставленной вот в эти глубокие раковины. Глубокие раковины очень нужная вещь. Сюда можно пихать все то, что может улететь Вот сейчас у нас вот кукуруза стоит папина снасти кстати и вот так я сегодня в скороварке вот здесь вот утром вот так держалась и размешивала для омлета блюдо из яиц которые побились у нас где-то 20 яиц немножечко побились их надо было сегодня немедленно в потом в остатках омлета в этой же скороварке я вымачивала гренки туда прям бросала в общем все вот так вот и раковина это все в помощь вот такие кухонные дела что еще сказать? Сегодня мы вымоем плиту, потому что во время мы это было сделано У нас станет вообще лакшери камус. Еще вот там вот матрас сушится, вот можно сразу уже снять оптом. О, он тут даже подсох гансухи. Вчера вот отсюда из вентиляции хлистало, хотя вентиляция закрыта снаружи. А сегодня вот этот весь диван в луже болтался. Вот сейчас даже видно, что он мокрый. Сейчас мы его сушим, чтобы ребенок у нас хоть... Ой, блин, соленый еще чтобы спал как-то у нас ребенок <laughs> на этом вот все вот так вот и живем и еще 20 дней в лучшем случае так жить а в худшем 40 южный океан меняет восприятие времени и стихии если еще недавно ветер в 36 узлов казался штормовым и немного пугал то теперь он приносит облегчение Помню, как тогда папа я еще только говорил, вечером мы сидели на палубе, и было. И папа начал говорить о том, что надо идти к мысу Горна, а там еще и риф Марии Терезы и все такое. Я вот так сидела. думаю, блин, что за ужас? Это кто, а зачем? И я вот так в таком настроении, мы пошли смотреть фильм, потом я ушла спать, а утром Анека опять ко мне с этой идеей. Я такая, блин, что за капец? Вообще. Потом они у меня уже начали убеждать, когда я о, тоже прочествовала. Ну, как бы, это... Чтобы вот э, не считайте, что нас заставили или как-то мы не хотели. Мы же все вместе все решили. Мы все вместе решили. И то есть это... Короче, это не насильное было. То есть мы так решили, и мы, мы все-таки пошли. Потому что я думаю, если бы я сказала, что нет, вы что, дураки, совсем не пойдем никуда, они все-таки, наверное, не пошли. Какая-то смелая. Короче, они <с> сначала... Короче, Настя, я, по-моему, сидела тут, а я от Настя думаю, Ими что-то там говорила, типа нет, нет, нет. Я еще, по-моему, спала, а мне Лада пришла, говорит, они там обсуждают. Как мы пойдем сейчас на 37-й параллель? Я такая М -м -м да. В общем, Лада слушала, а мне потом до докладывала. Ой, я вообще не знаю, я вообще не знаю, как это сейчас получилось все. И не сейчас, а вообще вот это вот, -вот. Папа, а ты понимаешь, как это произошло? Да. Я отчетливо представляю, как все это произошло. А ты, ты вообще мог предположить, что вот это так вот все, вот, вот большая часть маршрута пройдет вот по 37-й параллели, вот по этому самому пути. Океан учит терпению. Уходя в море надолго, ты должен быть готов к однообразию, скуке, дню сурка и к ограничениям во всем. От возможности помыться до возможности подвигаться и пообщаться. Светливо и оптимистично. Ими оставайтесь. Всего наилучшего. У самой кромки воды. Я оставил свои попытки, успокоился и уже не пытался узнать причину. Океанский переход – это быт и ремонты. А последнее происходит не потому что ты плохо подготовился, а потому что море – это агрессивная среда, в которой всегда обязательно что-нибудь может сломаться. Наш бравый капитан в якорном отсеке привязывает баллон, крепит на него шланги и прочие редукторы. Сейчас мы будем с помощью фейри проверять герметичность этой всей конструкции. Андрей чинит перед штормом опреснитель. фильтр на двигателе уже поменяли. Все здесь в рабочем состоянии разобранном. Штиль. Он там матрас сушится. Вот он такой у вот нас мокрый. Здесь Настя решила позавтракать тихонечко. Сначала она вон там вот позавтракала на столе, где подушка лежит, сидит. Потом побоялась, что свалится. Вот здесь простыня ладина сушится, мокрая насквозь. Здесь вот одеяло на что. А он, здесь он лады стал? сидит. Подушки вот здесь вот, да. Вот здесь вот я с рулоном. Делаешь. Второй завтрак. Ладно, у нас второй завтрак имеет под какую-то книжку. Под какую? О, Желтый туман. Это продолжение чего? Это продолжение изумрудного города. Ну, пакет срочно. Настя пакет там на столе валялся. Ну вот на том где ты хотела поесть, валялся пакет от лапши такой. Я читала Значит... «Семь подъемных королей». Андрюшенька, душенька. А так ты читала. Я хотела показать этот анимометр. С нуля ветра просто, с трех узлов или с пяти. Порывы. Пришел порыв. Вот сейчас 21 показывает, 19. А было 24,7 я видела. Обалдеть просто, с нуля а у нас тут все разложено, вот тут вот так вот стол на диване стоит, кроме нас, ничем недержимый. И надо же, чтобы все это на папу не улетело и втрюм дальше, а то прихлоп. Да. А без лучов за заката. заката я что Пап, давай сыграем. Ну, пап, пожалуйста. Гусик. Молодого хотят играть. Фугусик, сделай красивое лицо. Зачем это еще? Красотка. Самое счастливое время дня в океане – это моменты выхода на связь. Мы подключаем наш модем и направляем антенну в космос. Держу модем, чтобы он не улетел в воду. космос. космос не улетел, чтобы модем. В футболке уже не, не холодно стоять. Ой! Ну я же твою руку нечаянно сломаю. Сейчас от нас туда полетят письма и пост на сайт, и в ответ придут письма от друзей и родных, комментарии к видео, к фото. Мы читаем их вслух, и это очень поддерживает в океане. Можно выдохнуть, а почему? почему на запад? Знак, Делаем галст на север, скоро придет встречный северный ветер, будет запад, полетим на запад, спокойно душой. Комментарии нам в море отправляет наш береговой штаб в лице Сергея Кубенко. Вот начальник выхода на связь. Вот, здесь вот надо Ой, блин. Жалко, вот не видно, как качает. Все вот это вот. Ой. Юнга спит. Все еще. Что вы все стонете? Потому что да надо же не улететь, еще потом. Пристегнулись простынями. Жалко не видно, как качает. О, Это мадем. Сконтактировал с космосом. Что это там? Пришло что-нибудь? 63. Ой. мне фронтальную в камеру, Мадем. Ты Распор, чтобы не упасть. Напилась, а я пьяна. Не дойду я до дома. Тут только валяется, потому что она улетела. Там в кормовой мама все да, в кормовую вообще только приберешься и сразу все улетает. Сегодня ночью шторм, между прочим, до 54 узлов. Прогноз погоды обещал 35. Так что ее по высоте, видите цифру 35 в Южном океане, Атлантическом. Прибавляйте 20 узлов и не ошибетесь. А, сейчас дверь будет кататься. не убейся, доча. Ну, а что мне делать-то? У меня не в сторону. Там бы ее пока оставила. Я все это снимаю. Добренькие мои. Дверцу подержила, <связывая> дусть упришь куда-нибудь. Пожалуйста, спасибо. Я тут это, подумала раз с этой ведьмой Радой Сергеевной. Не вставай на нее. Я не вставай. Покончится, да тогда. О чем вот это остальные пусы? Новая ведьма появится А вот еще одна карта. Я сейчас рисую путь героев Жулия Верна из «Детей капитана Гранта», наложенную на наши маршруты. Почему мы в этот раз много говорим о 37-й параллели, и вот о «Детях капитана Гранта» уже был тут немножечко рассказ, потому что сейчас мы подходим к острову тристан да кунья первому реальному острову, который действительно лежит на 37-й параллели, в отличие от фантомных островов-призраков, которые мы искали уже в Тихом океане. Видео об этом смотрите по ссылке. Сушка наружка. Сушка у нас везде глобальная. У нас тут везде продолжается, и сейчас здесь должна была играть очень громко музыка Александра Розенбаума, но пришлось этот кусок вырезать и сейчас рассказать, что тут происходит. Я говорю о том, что Настя у нас хозяюшка, везде сушка, а она мышка наружка. А Настя переживает, что папе четырех блинов может не хватить, потому что он один у нас работает с парусами, а мы тут все балдеем. Вот Лада, например, жует и балдеет, и только папа, вы сейчас увидите, он на улице. А, жалко, что вы не слышите, какая там играет веселая музыка, Ну. хорошо. Посмотрите на нашего папку. Весь этот месяц на подходах к Тристану до Кунья от мыса Горн очень сильно штормила. И шторма чередовались с коротким промежуточком на затишье, сушку и снова начинался шторм. У нас сегодня вообще такой день и радостный. Первое. Мы преврались в двух насенных шкафах. Да, когда бьется, Второе. Мы сделали хлеб. Я сделала хлеб. Вы слышали, да? Мы... Я поляется, сделала выключать. хлеб. Слышали? Третье. Мы делаем пирожки. Четвертое. Я сегодня закончила первый класс математики. А чего у нас еще? Алехандра со шляпницей переехали из мокрого туалета. День главной радость. Да, еще мы с папой помылись. Посмотрит люди и подумают, вот целый праздник, а ребенка помылся. Это конечно праздник, если сегодня не шторми, чуть ли не первый день за весь переход. Тоже радость. Аж пироги начали стряпать от радости до хлеба. Масленица у нас сегодня. Еще эти Настя надо. Вроде сегодня кулинар. Да, сегодня Настя у нас кулинар по а тесту. Я, а я тебе помогаю. Я тебе помогала тестами все, теперь вот леплю ужас. Сейчас теперь... еще Алекандра со шляпницей покажу. Да, да, да. Вот здесь наш многострадальный Алекандр, у которого осталось только полтора листа. Он у нас во время шторма свалился. Потом переехал вместе со шляпницей в туалет. Там они промокли и начали гнить. И вот еле-еле уговорили Андрюху к стойке от радара привязать Алехандра. А шляпницу вот сюда вот мы засунули. Ой! Со всякими кремами Мама, от загара. Круто! День! Настя и сапоги. Картина реплика. Татуировку-то видно? Да, татуировку, Настю и сапоги. Ну, отлично, достаточно. Смотрите на эту красоту. Хлебушек. Можно из за этого теста. Да, молодец? Хлеб... Я молодец? Увлеч... Нет, я молодец. У нас пирожки, пирожки. И погода, второй день передышки. Это Нептун нам <клышко> о... жалился на только за тем, чтобы мы хозяйниками стали. Да. Наконец-то можно прибраться чуть-чуть. Проветрить. Господи, пирогов на печь. Стоять, ходить, спокойно жить. Две, два дня, Да. Второй день, сегодня Петя, опять у нас есть по прогнозу, будем смотреть. Подеваешь ее, да, и в эту петлю вот ее завязываешь вот так. Понятно, да? Понятно? Точно да, понятно? ну как там, как на гроте. Героически. Не совсем так, Ну что, герой, раскатывай. Руки отваливаются, это невозможно, больно просто. И вот на 27-й день пути легкий ветерок гнал леди Мэри к острову Тристан-Дакуни, но мы ожидали нового циклона и думали, лучше бы сейчас люто дуло, а через три дня все бы стихло. И тогда мы смогли бы высадиться на остров и увидеть этих Тристанских отшельников наконец-то лицом к лицу. Но погода не предвещала ничего хорошего. В лучшем случае удастся разглядеть вершину главного вулкана, пика королевы Марии. Он похож на тортик, и это самая главная вершина Южной Атлантике. Держим кулачки, чтобы тот дурацкий шторм передумал портить нам отпуск. Единственный городок этого острова, Эдинбург-Семи стоит на наветренном берегу. Волны такие, что мы понимаем, что высадка, скорее всего, невозможна радио, ради Мэри. Just over. А, рация сказала что-то невразумительное. Мы так не смогли понять, что нам говорят береговые службы этого острова, но понимаем, что из-за такой волны не постоять здесь, не тем более высадиться на берег у нас не получится. И вот это надо было видеть. Мы подходим к Тристану Дакуни, огромные волны. Видно, что встать невозможно. И Андрей держится за штурвал, говорит. Ну что, посмотрели на землю? Давайте двигаемся дальше. Мы такие, а что? Мы с Настей чуть не плачем. И якорная стоянка проходит мимо борта. И мы понимаем, что впереди еще две минимум, а скорее всего три недели до следующей земли. И вот, не веря своим глазам и ушам, мы пролетаем мимо единственной якорной стоянки на единственном острове, во всем Южном Атлантическом океане по нашему маршруту следования. В следующей серии мы расскажем вам, что приключилось с нами у острова Тристанда Куния. Следите за новостями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно делитесь нашими видео с друзьями. Исполняйте мечты, друзья. У, у вас, вас все получится. получится. Кто, если не вы? Мы проходим мимо единственной якорной стоянки Триста на Дакуня, чтобы снова уйти в океан на 3, 4, 5, 8, 100 недель. <рисклик> Сколько недель-то там? 2, наверное. На единственном острове во всем южном индийском острове. Блин. <смех> а, и всем то, что, кроме, кроме капитана. Кроме океана. Да! <смех> У меня все время получается, сейчас ничего не получается. У вас все обязательно получится.